В следующих видео мы расскажем о том, как инвестировать в недвижимость. И начнем мы с того, что недвижимость нужно сделать своей машиной, так сказать. Просто узнавайте об этом максимально много, обладайте практическими знаниями о том, как в нее инвестировать. И, конечно же, инвестируйте в саму недвижимость.